Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак – как исцелиться с помощью мыслей». Идея онкопсихологии базируется на том, что болезнь – это не чисто физическая проблема, это проблема всей личности человека, состоящей не только из его тела, но и разума и эмоций. Эмоциональное и интеллектуальное состояние играет существенную роль как восприимчивости к болезням, включая рак, так и избавления от них. Американские онкопсихологи Карл Саймонтон и Стейси Саймонтон предположили, что рак свидетельствует о том, что в жизни человека имелись нерешенные проблемы, которые усилились или осложнились из-за серии стрессовых ситуаций, произошедших в период от полугода до полутора лет до возникновения рака. Типичной реакцией онкологического больного на эти проблемы и стрессы являлся отказ от борьбы и переживание собственной беспомощности. Эта эмоциональная реакция, с одной стороны, подавляла естественные защитные механизмы, с другой стороны, создавала условия, способствующие образованию атипичных клеток. В 1959 году доктор Юджин Эндерграс, президент американского онкологического общества, подчеркивал необходимость лечения пациента в целом, а не только физических проявлений рака. Он говорил, «Любой, кто когда-либо серьезно занимался онкологией, знает, что все пациенты ведут себя по-разному. Я сам наблюдал онкологических больных, успешно прошедших лечение и живших в полном здравии многие годы, у которых эмоциональный стресс и загибели сына на войне, неверности невестки или длительной безработицы способствовали возвращению болезней, которая заканчивалась летальным исходом. Есть веские доказательства того, что в целом на ход болезни довольно сильно влияют различные эмоциональные расстройства. Таким образом, мы, врачи, должны всячески подчеркивать необходимость лечения не только болезни, от которой страдает пациент, но и всего человека в целом. Мы могли бы научиться влиять на системы организма а через них на развившиеся в этом организме раковые проявления. Я искренне надеюсь, что, продолжая искать новые средства воздействия на рост опухолей на уровне клетки и на уровне систем организма, мы могли бы расширить область наших исследований, включив в них очевидное свойство психики влиять на развитие болезни. Доктор Юджин Пендеграсс делает предположение, что душевное эмоциональное состояние человека, не только являются причиной ухудшения его физического состояния, но они могут влиять на него и положительно. И точно так же, как человек психосоматически заболевает, он может и психосоматически выздороветь. Напомню, что психосоматика — это слово, образованное от древнегреческого «психе», что означает «душа», и «сома», что означает «тело», направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических, то есть телесных заболеваний. По классификации психолога Лесли Лекрона причинами психосоматических реакций могут выступать, во-первых, конфликт, к образованию психосоматического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 но он обслуживает какую-то определенную цель. Например, можно заболеть, чтобы не ходить на работу или в школу и т.д. Четвертой причиной психосоматического заболевания может быть опыт прошлого. Причиной болезни может стать травматический опыт, чаще тяжелый детский опыт. Это может быть какой-либо эпизод, либо длительное воздействие которое хоть и произошло давно, но продолжает эмоционально влиять на человека в настоящем. Этот опыт как бы отпечатывается в теле и ждет, когда найдется способ его переработать. Пятой причиной психосоматического заболевания является идентификация. Тогда физический симптом может образовываться вследствие идентификации с человеком, имеющим подобный же симптом или заболевание. Как правило, это происходит при сильной эмоциональной привязанности к тому человеку. Часто этот человек может умереть, умирает или уже умер. То есть присутствует страх его потерять. И потеря фактически уже случилась. Шестой причиной, по которой могут выступать симптомы заболевания, является внушение. Это происходит, когда идея собственной болезни принимается человеком на бессознательном уровне, автоматически, то есть без критики. Вольно или невольно внушить симптом могут люди, обладающие большим авторитетом или случайно оказавшиеся рядом в момент особого эмоционального накала. Самонаказание является седьмой причиной психосоматического заболевания и в некоторых случаях психосоматический симптом выполняет роль бессознательного самонаказания. Это наказание связано с реальной, а чаще с воображаемой виной, которая мучает человека. Самонаказание облегчает переживание вины, но может существенно осложнить жизнь и испортить здоровье. Думаю, вышеперечисленные психосоматические причины возникновения заболеваний можно для краткости назвать внутренним конфликтом, то есть когда человек конфликтует с самим собой и живет внутри себя не свою жизнь. Элмер и Элис Грин из клиники менеджера сообщают, что Каждое изменение в физиологическом состоянии человека сопровождается осознанным или неосознанным изменением в его душевном и эмоциональном состоянии. И наоборот, каждое осознанное или неосознанное изменение душевного и эмоционального состояния сопровождается соответствующими изменениями физиологического характера, то есть изменениями в его теле. На основании изложенного выше можно сказать, что разум, тело и эмоции составляют единую систему. И если повлиять на один ее компонент, это же сразу скажется и на других. В 1783 году доктор Барроуз говорил о причинах этой болезни словами, очень напоминающими описание хронического стресса. Цитирую, это неприятные переживания души, долгие годы терзающие пациента. В классической работе доктора Нана «Рак груди» уже прямо утверждается, что эмоциональные факторы влияют на рост опухоли. В качестве примера автор рассказывает о конкретной пациентке, цитирую, которая пережила нервный шок, вызванный смертью мужа. Вскоре после этого опухоль начала расти в размерах и пациентка скончалась. В 1846 году Уолтер Хайл Уолш опубликовал книгу «Природа и лечение рака», которая серьезно повлияла на медицинские представления того времени. В ней дано достаточно полное описание всего того, что тогда было известно о раке. Уолш утверждал, цитирую, «много уже было написано о влиянии душевных переживаний, внезапных изменений в жизни» и мрачного характера на возникновение пораженной раком ткани. Если верить этим исследованиям, то названные факторы являются самой главной причиной этого заболевания. Часто наблюдаются факты, весьма убедительно доказывающие роль психики в возникновении болезней. Я сам не раз сталкивался с примерами, где эта связь была настолько очевидна, что подвергать ее сомнению было бы крайне неосмотрительно. Конец цитат. Думаю, перечисленные свидетельства дают нам право предполагать, что рак имеет ярко выраженную психосоматическую природу. Как минимум, данные факты подтверждают, что психосоматический канцерогенный фактор играет ведущую роль в любом случае заболевания раком. Мы должны четко осознавать это, чтобы понимать, как нам надо изменить свое мышление, поведение и реакции. На пути к здоровью. До встречи в следующих выпусках.